Депрессия – это не только состояние внутреннего беспокойства, снежного настроения и усталости. Она имеет под собой физиологическую основу, которая заключается в нарушении работы головного мозга. Знание механизмов возникновения депрессии дает нам инструмент борьбы за наше здоровье. Физическая нагрузка действует на наш мозг похожим образом, как и антидепрессанты. Однако спорт имеет более мягкий и длительный эффект, а также помогает стимулировать рост нервных клеток. В ситуации, когда вы загнаны в тупик и не знаете с чего начать, достаточно эффективной может быть всего лишь зарядка по утрам. Британские исследования показали, что у людей, привлеченных к активному образу жизни, проявление депрессии на 22% ниже, нежели чем у второй группы исследования. Более того, спорт помогает не только уменьшить симптомы депрессии, но и предотвратить ее. Физические упражнения стимулируют увеличение гормона БТНФ, фактор роста нейронов. Исследования показали, что активный образ жизни улучшает память, делает нас более внимательными, улучшает способность к быстрому распознаванию объектов, повышает целеустремленность и настойчивость. Физические упражнения полезны не только для здоровья нашего тела, но и для нашего психического здоровья. Исследовали этот вопрос, сравнивая мышей, которым разрешалось использовать беговые колеса в течение 30 дней, с контрольными ушами. У мышей из первой группы уровень фактора роста нейронов в мозге был выше, чем у контрольных. Причины тому были. Изменение содержания ферментов при нагрузке Нейроны образуются только в нескольких отделах мозга, но при стрессе, воспалениях, нарушении обмена веществ, депрессии, диабетии и сердечно-сосудистых заболеваниях их образование угнетается даже у детей школьного возраста. Регулярные физические нагрузки могут избежать этих проблем. Например, базальный уровень фактора роста нейронов увеличился почти в два раза после 6 танцевальной программы по сравнению с традиционной программой. Возможно, комбинация аэробной и анаэробной активности может привести к наибольшему повышению роста нейронов. Рекомендуется сочетание аэробных и анаэробных упражнений продолжительностью по 20 минут или более. В ряде исследований было доказано, что норадреналин, дофамин и серотонин делают скачок вверх после физических нагрузок и, скорее всего, усталость после длительных упражнений возникает из-за усиления работы нейропередатчиков. Выработка серотонина повышает мотивацию и усиливает волевые качества. Выработка дофамина влияет на принятие решений и способность сосредоточиться на важном. Выработка норадреналина влияет на концентрацию внимания и скорость мышления. Физические упражнения высокой интенсивности усиливают выработку эндорфина, он является естественным и обезболивающим и снижает тревогу. Занятие спортом снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин.